А всем привет с вами макс риск мы продолжаем лайк подписка поиск макс риск дискорд также подписывайтесь на остальные тип каналы ссылочка конечно же находится в описании под данным роликом ох это было классно У меня уже 6 побед еще, еще остается 4, я думаю что и выиграю. так как там лидер как там его так туда-сюда качаемся на ну, я не знаю ну почему именно? Ну, нас позоришь просто ну ладно 601 бой. Игры сегодня, ага а Ну я подожду, подожду в конце в этом узнаем, кто тут круче ли, или я. Пока что эти четыре дня остается мне и тебе завтра завтра на скорее всего будет что-то новое кто же его знает, друзья, тоже же знает? У -у -у -у. Но да, было 3 война против 3 на 3 это было самым лучшим Я там ролике записал в этом выложу тоже их ты забыла жестко так так так друзья мы знаем что у меня тактика другая мне там нет маны нет этих вот камня они все просят войска именно ман берем ман 9 10 рассчитывая на все это пока что комментарии голосуйте мы уверен что отбираем, но поддержка понадобится чувство понадобится сразу сюда идет потом двойка получается за заметил подточки, ладно. ай лагает на интернет ну, а... меняем так что брак не заметил где мы находимся Максимум только на максимум меняемся. Конечно, желательно что-то тут замутить, например здесь призвать, да? Ладно. Как думаете, псы запустят? По-моему, нет. Базу вторую строим. По-моему, да. Но не сейчас. можно казарму построить. Пойдем здесь. Что-то нужно уже орку призвать. Чувствую, что он нападет сильным воином сау призвать. Ну конечно, да для обстановки ну, пока что не показано врагу вот если узнать враг то я не обстановку а если вдруг враг там долго тянет время скорее всего он собирает то нужно уже перестраивать прям сейчас ну сейчас 32 воина смысл пристраивать конечно нет смысла пошли узнаем где враг наш если он заметить собой будет четко ножка можно перестроить забор точки меня давайте по ага сова сюда сколько войск так он готов к битве то да блин зачем так быстро души чего ладно как захочешь Ай, блин, твою ж магнитолу, да блин, так чё, чё, чего, блин, так тяжело что-ли выиграть? Савувор, вон саван. Нас слишком мало, вон, знаю. Поэтому строй базу, знаю То база, то что угодно строй нам нужна помощь Давай построишь Я ты его боюсь Пожалуйста регенеришн помите нам регенерировать И чекают хм, Вот силач прячем от э, врагов Что брак не понял что у нас тут есть спасибо Проверим базу ну уже животным пора уже обстановку исследовать и построить базу мне уже было страшно он не напугал как всегда вроде Ходко. Ходко. Ходко. Ходко. окей саву так призывай саву так призывай спресим тут базу строить я вот конечно все пересмотрю потом уже буду делать выводы строить базу конечно нужно строить конечно Давай по-быстрому я не хочу вырвать базу вдруг он кучрт и врубит нас а у нас вторая база спасет нас М -м -м. нет бежали там право да он там твою ж он строить еще одну базу бойска сюда все сова сюда и по-быстрому желательно здесь, переждать. Переждать. Я понял. Сова сюда. Наблюдать попался. Нет, нет, нет. твою ж махни Вырубите, пожалуйста. Ага, ну, блин. Если так продолжится разработчик, то я не знаю, мы проиграем. Блин. Как же он это делает? ой ой Хитрец. А какой хитрец. А Ну-ка, вернуться сова вас нами. Да чтоб ты провалил бузу. блин, достал. Сразу не забыл так призывать. Ах ты такой, блин, скотина. Да чтоб тебя, блин. Да чтоб тебя. Ах, ну я хотел выиграть, но ну, блин. Надо базу строить. Плевать на него, плевать на него оценки. Хоть двоечник будет, то да, пол. А, блин, сколько войск Блин. Нет варианта строить базу. Нужно только призывать не второе сердечко Что то он придумал разработчики э -э -э, подписчики то вы сказали подавайся макс риску не вы, вы, выиграй макса риску блин как же плохо уже. будешь ждать или будешь нападать если не нападет я ничего не скажу друг вы там узнаете не скажете встречи с тобой и тебя буду конечно бродишь. Нет, я не скажу так, Это ты зря. Это мой. Цитат. Да что за тьма, блин, такая, блин, такая вот. Тьма у кого-то, блин, крутая. Бруба. Да ладно. Квест там какой? Да нет, квеста. стой я не хочу сдаваться. Подожди, дай подумать. Тогдах него опять мне. Что такое агрессивно? Можно пересмотреть катку. Это невозможно, что он вырвал. Да невозможно. Угу. Как он вырвал? Нежели кучу часов призвал их, чтоб Сразу и чтоб слизом. Сразу минерал и вырывать меня. Один из историй. Слышь, бро? Не брод у меня, ты скотина. Шестого я, он один. А, два раза больше меня. Шестого, одиннадцатого. Давай, 12. давай, давай. Добавляю, добавляю. что не за стабильность. Логично, что он выиграл меня. Одиннадцатый. Погнал кату. Одиннадцатый. Тысячу, девятьсот, сорок, шесть. Тысячу, двести. Смысл? Мне переграть никакого. Он тоже призывает собой. Но я первый, друзья. Но я первый был. Значит, я мог бы выиграть. Но я стройка замы. Строй, я бы мог выиграть. Но он одиннадцатого. Так нечестно, Почему у меня такой сильный игрок пался? Я же еще не прокачанный. Ладно, буду качаться, обещаю, буду. Что уже уже конфликт? Он строит трубазу как я. Снова не запускаю чтобы следить. Вот моя ошибочка, я понял. Нужно еще, вам еще нужно научиться. Понял. Так. Чи, чи чипсы. Чьи там, это мой. А, это враг. Ты чего порзу? У тебя три псов? Ладно, ладно, как хочешь. Я там по-любому построю базово. Это ты снова? А это я. Это ты. Делай так же самое, что прям. Экономику сломать. Интересный игрок интересные. Денчик написанный по никнам ДН. Давай еще А, ну понятно уже. Это моя ошибка. Я ее мог даже Зал. Залепить. Не прокачать. А. Последнее сердечко. Да блин, твоишь магнитолог. Нет! Последнее сердечко. А, -а, -а. а как прокачать уровень, скажите мне? Заходите, если, конечно, вас. Вы богатые человек то, конечно, мне только не хватает монет. Блин, ну я хоть второе место занимаю. Так, давай, еще две катки, будут. 8 битв. Я выиграю, в конце проиграю, будет топ-1. Бяку я, я выиграю, бяку Давай, разработчики, нужно поддержать. Так, пожалуйста, не надо такого сильного одиннадцатого. Я шестого? Реально я шестого? Не понял. Пожалуйста, не та карта, Украина. Да ладно, мне все равно. Мне главное, что прям... Не такой сильный игрок был. 11. 11. класс против 6 класса. Кто выиграет? Отвеч... Отвечай, пиши комментарии Конечно, изи. 11 класс выиграет. Против 6. Что за нестабильность? Это начинающий класс, а это профессиональный класс. Что за нестабильность? Жалуюсь. Я на такую пасхалочку. Я осознал свою ошибку, поэтому что-то думать нужно. Но План. Именно новый no план. Mm. Именно не упускать возможность. Я, я могу победить 11-классников. Но по там по учебе на шестом классе я так в одиннадцатом разработчиков перепутали местами поменять места он будет шестиклассник а я девятнадцатый а я одиннадцатоклассник а опустил ах ошибочка моя морка марка там хочу сейчас каварм построить вот от цель игры по быстрому построить и потом уже такая... конечно желательно что еще построить но лучше с и будем давай саву запусти а да все запускают саву как-то слишком у нас стало саву запусти саву отпусти капец Сейчас пусть освобождите. Свободит. Но не сейчас. Находи. Мало войск. Не, ну хорошо, конечно. Что мы выше нормы. Но это на всякий случай на всякий стучи чтобы проверить там вражескую базу нету сова вдруг он там проверьте пожалуйста нет. нет вдруг он тут базу строит проверьте пожалуйста перебор 3 хватит там Два, там один нормально тут тоже нет скорее всего войска строит ага согласен я так войска строю сейчас то буду призывать я хотел гнов чтобы этих вот летающих чтобы прямо конглу сломать но оказывается не, не хочет тут строить и потом построить тогда лодку строим пора уже отправляться в путь одного запустим какие-то случаи так, окей, спасибо сова за, за, за информацию, пожалуйста проверьте тут базу Что ну, чтоб... напал. Так быстро Но я не готов к этому бро. Какого? Он, он сердечку взял. Твою уж магнитолу. Это последний бой был мой. А я так хотел, друзья, что вам сказать? Спасибо за просмотр. А своего Макс риска по обычному. Нет, ну пожалуйста, стоит. но это последняя катка, знаю. Как я так не заметил? Как он сердечку взял? Ну все, извини. Друзья, это последняя у меня катка была. Боючим ладно <смех> зачем повторя за мой <смех> повторяк ешь как то борза подожди чувак подожди зачем ты взял такого чувака вырубил о это мой чувак был ну ты его забрал ну, чтоб Эх, выживаем на острове макс риск нет нет нет ну почему ну я хотел показать друзьям что я выиграл к клану сантиря не буду говорить что пошел вон ты никто ну блин Да а, блин ремонт стоя не хочу позориться все будут говорить что ты никто ты никто ты обычный человек пошел вон ну, пожалуйста ну друг ну ну блин пожалуйста ну подожди я прошу его выграть из-за того, что они нам сказали, выиграй. И же куда я свой тип канал? блин, как же рискованно. Нет, я на не подписывался. Как он узнал? Вот как враг может узнать нас? Друзья, пиши об этом в комментариях. Не может такое быть. Неужели... Казарму строят. Проверим, вдруг он там не может как он но ну, я понял обычный человек блин ну стой ну подпиши как смешно за мной ходит а блин ну почему стоит чувак чувак стоит а я базу там не вижу друг ты ты не друг ты ворок враг Эх! Как же больно! Как же больно! Нет! Стой, подписчик. Ах! Я топ один? Нет, я не топ-один. Очки для Я опозорен! Можно у меня последний получить награду? Да нет, нет, нет, нет! Блин! Участника! Я позоренный. А, -а, а, как так? Было аж 4 дня. Пьяшка. 120. А я говорю, что я 160 наберу. Это как ЗНО. 120 баллов из 200. Позор, да? Некоторые вообще не сдали ЗНО. Кто-то вообще до сотки не дошел. Кто доходит до сотки, то вообще вы не сдаете ЗНО. Не сдали его. Могут там поступить. А так, если ноль того не сдали, делать чего не сдали? Да блин, ну как так? Ну блин, это нужно было! Эпик! У меня там был бы эпик Слушай, Пожалуйста! Ну эпика, ладно. Эпик, ну был классный подожди, ну прям не повезло. Чуточка не повезло на эпика. Ну блин блин, 3999 На эпика, блин, не повезло. И так плохо уже куда еще плохо будет 11 дней, ты на ну, вообще щелих хочу накопить, но ну, не получится скорее всего, пожить им вообще там легко дадут или нет, ну ну, ну да, спасибо хоть за это, они да? а не дает а про наоборот как-то верхние не дают, хоть то поди занял это моя ошибка, войска строй и все, так у меня сердечко было изи конечно нового да? О, спасибо вот за это. Не, мы не заканчиваем. Мы открываем, друзья, золотой сундучок. Вот эпик. А что, я буду плакать? Нет, а я хитрий. Эпик, эпик. Вот, нет, ЭПК у меня есть, я бой. Обманул всех. Не, ну, ну, не обманул, но в принципе доказал, что я эпик получу Два эпика еще. Ха, ну них не получил. так ладно вам уже но обычно а, не расстраивайтесь кто смотрел ролик кто смотрел ролик прям дальше 2 потому что макс риск а, не даст заключать. призвать крыланов ага крыланов значит я это сделаю конечно использовать яд В смысле разработчикам нет яда ну почему когда уберете ту штуку яд они хотят яда все ты чему нет вы что прикалывайтесь так оки крыланы Ага, тогда мы не будем играть. Крыла. Тогда вот так вот. В принципе, логично. Давай два сыграем. Эх, было, конечно, круто теперь. Это не важно теперь. Там нет легии особый. Леха дается только тем людям, которые уже Я уже месяц играю в эту игру. Ускор 2 декабре закончится. Буду два. 2021 год привет, я понял, 2017 год, 2018 год, 2017 год, когда я начал вообще в интернете. В интернете я вообще начал 2014 год. Я не понял как че работает, там все. 2015 год, там читается человеке быстрее ролики, 2016 год баловался. 2017 год. Начал канал, но только там не потому что там хотел. Просмотр оказывается просмотр так раз не пойдут. 2018 год там думал авторские права бан канала <coughs> 2019 год уже делал стримы а не видео ага понял делают стримы делают стримы дальше 2020 год уже начал ролики делать но это тоже делал продолжал делать стримы кстати 2019 год я продолжал авторские права мне банка канала продолжался вообще было что-то непонятно. Стой Макс Риск, что бы. А, бой, я понял. Так. Это не так. Это не то то, что ты думаешь, Макс Риск. Ты перепутал? Не, ну это не перепутал нормально. Это не испытание. Я прошел без испытаний, Тоже базу строишь, окей. Строю, я тоже буду, наверное, строить, почему бы и нет. нормально достигнет на да, хоть косочку достигнет ну и ладно нормально о 6 к то стал нормально нормально хорошо d 5 там вообще нормально ладно а я использую тактику это все я закончу на этом ну там буду пока продолжать мне нужно тактику использовать все ну, не хватит 50 я хочу а это кто? О, ба. спасибо ты такой добрый ты еще одного мне Ладно, спасибо большое, но, друг, знаешь, что друг мой, дорогой друг, тут у нас враг. Если чё. Враг очень сильный. Если чё. Офигеть! Офигеть! Во! Куда отвлекаешь, а? А ну, петь кровь и пить кровь из него. он упался он к тебе идет бро он к тебе идет блин хотел спасти ладно идите атакуйте я вообще без защиты а -а -а. это я нормально это он тут строит думаю че блин уйдешь ну, такое везуха тебе Стой, Васька, в атаку регенерашн нам база строй Регенерирую свою базу если ты умеешь хоть. Хоть что-то умеешь делать. Нормально. Угу. Это мои? То туда, то сюда. Куча казан стоит. Да ладно, а хватит. Нам нужно вот что. <связать> так неинтересно. Лома найдите. Во. Во, отлично. Один зритель блин не позориться бы над ним так что я там если ч выиграл но там блин было 6 побед и я в дом проиграл нормально что это такое чи чи Бессы твои А, -а, -а, -а. <смех> собирай бес собирай у собирает бессов крутяк может вообще пойти по давай попробуем топать ну макс риска рискованный человек пойду пойдем вдруг он там а, это да ты проверяешь соба. Да я помогу тебе. Враги здесь. Враги там. Быстро, быстро! А! Нет, куда, куда пошел? Ху -ху -ху -ху -ху. Круто сделал, чувак, но ну, блин. Перебор. Так, Отступать. У нас тут крылан не хватает еще. От тоже. Давайте на базу. Ремонт, кстати, надо... Ну давайте. Так, пожалуйста, бей сердечек. Без всяких приколов. Блин, а враг продолжает? Ну, блин. Высасывайте всю энергию вражескую. Давай. Бо. Давай еще тут. А, так это враг был. Ладно, я думаю, это я. Ладно, ладно, отступать. Как дела? Как дела? Как дела? Нормально. Вроде у всех две базы. У что-то большего. Типа того. Конечно, нужно больше бас. Бог конечно, менять нужно тоже. А то все. Не одно, не все. Слышь, не офигел, сразу вырубает всех. Нормально. Хай там лед у них пропадет. Нет, тогда нападем. А пока. Строим, чем можно. Маска, ну что там, боитесь чего-то. Ну, вроде бы так хватает так давайте нужно массам потом что-то нужно ждать по-моему экономить людей все экономику развивать вместе взятом угу. так ну, давайте по одному <с> в армию <с> блин как же страшно так атакуем я подожду я просто так как же покайфовать от, от, от, о, мань, манить, манить нужно. О, вот. а ну армия, разберитесь. А тут сейчас тут меня врубят. Врубать. Всех. Двоих сейчас врубим. О, пошел к нам, сам первый ты начал. Нет, нет, я просто тебя приманил. Ты не знал, хотя. Я тебя лишь бы использовал. Вот и все. Так, отступайте. Я понял, что хочешь мою армию врубить. Ай, врубай потихоньку. Да, сильный игрок. Что там? А, а, а. Если будет подкреп подкрепление вражеское, то я пойду тоже атаковать. Вот там в защиту. У нас. Ну, да чтоб тебя. А ну, иди сюда. На. Не, ну я хочу деф отстань. Я ля дефа создан, а для атаки. А ты как там? Не, ну уже 200 игроков, давайте уже такого атакуем, атакуем. В принципе логично. Ага, базу строишь? Не, это не круто, чувак. Не круто. Строить базу все могут, но не все могут защищаться. Так ладно, уроку свой Ох ты ё моё, агебушки, Алекс рабушки, а ну брубит всех. Тут нужно. Не знаете, не самые прикольный тебя разрушительно они реально крутые персонажи. Так, пока ты не додумался, я тебя убью. Что прям ты не успел разрушить нас регенерацию включить Свою базу. Так, а почему не мою базу? Все. Я дефа здесь будете. Так, строительство. Сбор точки. Та хай будет там и там база. А то слишком много войск, Сразу хайбовым мычь. Вич. Кердик макс риском. Что А ну иди сюда. Куда. Ого! Ого, что ты тут задумал? <свят> Ч тут думаешь, чувак? у <свят> сколько войск! О май гад. Сейчас я тебя в армию врублю. Сначала производство. А потом уже что угодно. Войска, да не бойтесь, идти в бой. Мы сейчас, сейчас всех вырубим. Да не бойтесь, давайте. Продвигайтесь, идите сюда. Хай врбом нам закидай, почему бы нет? Враг, враг, враг идет. Давай, врубай. Там <свят> прикольно. На, фарболами. <свят> Или что угодно там этому леду из дом там 1 минуту нормально Одну минуту не жалко потратить на эту игру давай на график конечно очень классно стало мультяшным как и в что очень похож давай знаешь что вырубай меня уже не скучно ну что уж вырубаем всем его базу сдавайся это прям конца ролика такого дается вам финиш победы призыв крылатом также что то мы играем с вами офигенно сделано раньше было все по-другому <свистит> да неужели я вернусь в базу я же говорю что я буду возвращаться и обратно уходить потому что нестабильность о спасибо за два сундучка. ну блин там был эпический сундучок Кстати, тут есть еще легендарные сундучки лучше чем мои сундучки Лучше, чем когда, когда я либо открывал... Не, ну я открывал тоже легендарную сундучок, открывал бы я помню это. Это золото такой обычный 51 процент Давай, пожалуйста, подписка, лайкос. А, давай, давай... А, блин, что ж такое? Нормально. Нормально. Не, не, спасибо что не надо. О, о ну, окей. Ну, я хотел бы уже новую карту, в принципе. А? Ну, спасибо, но не надо. Ну, не надо, спасибо, не надо ладно такие карты с монетами хоть бы дали а мне монета уже кончается где вот это легендарный значок раньше раньше вот там все события раньше за ежедневное знания давали леву конце а теперь два затык сундучка вот к чему из-за того что все хорошо качаются из-за того что я хорошо качаюсь я понял я все ссылки кровавого чем дело 52 О, Круто! 52. Ну что? 120 кубков. Ну, ну, ну ладно, иди подался, бро, все нормально. Главное, чтобы я вместе с вами затащил. Это главное. Золотые сундучки таблича так манят. Мне серебро а там золотые. А -а -а. Тоже хочешь золотые. Ну ладно. Всем спасибо просмотр, с вами Макс Риск, всем удачи и пока прям сколько мне лет, реально, ур. Может быть, э, л, л, л, добавить Л и все будет нормально. Вот статистика. А ч игры сегодня один? Я ж играл сегодня. А, испытание считали. Да ладно. Подождите, стоп, стоп, стоп. Куда заканчивать? Макс Рислова ничего не показал. бо Очки клана. Чего, короли, россияне, юань? Я вас видел в бою, вы сильные игроки, отстаньте от нас. Мы обратно на пятым место А мы же Кого-то мы упустили, а? Кого мы упустили? Ладно, мы все прям берем. Так, а чего вы такие сильные? А как это? Я тебе помню, ты занимал хорошее место. Нормально. к лайков <свят> для да, тысячи лидеров. Столько лидеров. Сейчас сорок а. а как там у нас? Вот Нормально. Догони, догони, Обещаю догоню. Всем удачи и пока.